страшно на меня подписывался примерно один человек в день я постараюсь вам передать весь свой опыт свои наблюдения и что именно мне помогло набрать 5000 подписчиков на меня подписывается если взять в среднем человек по 17 прямо сейчас топ 3 способа набора подписчиков на свой youtube канал это прям самый сок весь мой опыт как набрать 5000 подписчиков я решил записать это видео потому что я знаю как это сделать так как у меня на моем канале уже собралось 5000 подписчиков тут не будет банальных советов по типу снимай там годный контент распространяй это видео по своим друзьям и тому подобное. Я постараюсь вам передать весь свой опыт, свои наблюдения, и что именно мне помогло набрать 5000 подписчиков. С одной стороны, это крайне мало, но с другой стороны, я их собрал с нуля. Сейчас подписчик моей тематике стоит достаточно дорого, поэтому я считаю, что за год 5000 подписчиков с нуля это очень хороший результат. Некоторые каналы не собирают такое количество аудитории даже за несколько лет. Что такое 5000 человек? Если так задуматься, то это полная ледовая арена «Сокольники» хоккейной команды «Спартак». Она вмещает в себя чуть больше 5000. 5000 подписчиков – это больше населения города Славск, который находится в Калининградской области. Таких сравнений можно привести много, так что не будем на этом заострять внимание. В любом случае, спасибо каждому из вас, кто меня смотрит. И прямо сейчас топ Три способа набора подписчиков на свой youtube канал это прям самый сок весь мой опыт но но стоп подождите перед тем как я с вами начну делиться хочу спросить одного совета мне хочется запустить на канале что-то вроде шоу напишите ваши идеи что можно придумать главное условие чтобы контент был на тему заработка там я не знаю как заработать 1000 рублей за день без вложений или как проверить какую-нибудь схему по заработку без вложений или там прокачать телеграм-канал с нуля. Что-то в этом плане, и я буду снимать в режиме лайфстайла и показывать свои действия, как я иду к определенному результату. Один выпуск подобный я уже снял, как я зарабатываю тысячу в день без вложений. Получилось у меня это или нет, вы узнаете только тогда, когда выйдет ролик. Но чтобы он вышел, покидайте ваши лайки и покажите активность в комментариях. Страшно. Хватит лирики, поговорим про YouTube. Три основных способа, которые помогли мне набрать свои 5000 подписчиков. Первый. Как я вообще стартанул? Как я набрал свой первый костяк аудитории? Это пиар в комментариях. Таким образом, я собрал свою первую тысячу. Этому способу я, кстати, посвятил целое видео. Кто не видел, обязательно посмотрите, его ссылка будет в описании. Этот способ на самом деле работает, хоть я им сейчас и не пользуюсь, но именно благодаря ему на мои видео... Начали подписываться, их начали смотреть, лайкать и так далее. Второе. Я заметил, что начался такой более-менее рост канала, когда у меня появилась камера, и я стал снимать свой фейс, свое лицо, но тут вся проблема в том, что если вы хотите снимать себя на камеру, то нужно делать более-менее качественную картинку, хотя бы как у меня, хотя бы. Если у вас все будет постоянно дрожать и расплываться, то это будет очень сильно влиять на удержание аудитории. А если на видео маленькое удержание, то алгоритмы YouTube считывают это видео как неинтересное и совсем не продвигают его. Оно будет где-то внизу там поиска, валяться, его никто никогда не найдет, и оно никогда не залетит в рекламу. Кстати, у меня на моем канале основной источник трафика и основной источник подписок, это именно с поиска. Только один мой видос залетел в рекомендации, это видос про Черную Пятницу, он за два дня набрал 7000 просмотров и принес мне 190 подписчиков. Почему он попал в рекомендации? Потому что, во-первых, он достаточно неплохой, интересный, там я привел реальные пруфы как обманывают людей в «Черную пятницу». И, во-вторых, я его выпустил как раз-таки в преддверии «Черной пятницы». В это время, видимо, все гуглили такие ключевые слова «Черная пятница», и за счет этого он попал кому-то в рекомендации, принес мне просмотров и неплохое количество подписчиков. Поэтому какой можно из этого сделать вывод? Снимать лучше свое лицо на камеру, и снимать то, что людям в данный момент интересно. Например, я в начале марта сниму какое-нибудь видео о том, как можно заработать в преддверии международного женского дня. И я уверен, что оно точно также попадет кому-то в реки и принесет мне новых подписчиков. Как-то так это работает. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорил. Третий способ. Это даже скорее не способ, это такая очевидная вещь. Чем больше у вас видео на канале, тем, соответственно, больше просмотров и подписчиков за счет объема. Например, когда на моем канале было 10 видео... На меня подписывался примерно 1 человек в день, когда на моем канале было 50 видео. На меня подписывались 5 человек в день. И сейчас, когда на моем канале около 90 по-моему, или около 100 видео, на меня подписывается, если взять в среднем, человек по 17 в день. Я выпускаю видео довольно редко, примерно раз в неделю. Бывает чаще, бывает реже. Все зависит от свободного времени. И за счет объема этих видеороликов с каждым месяцем увеличивается количество трафика, количество подписчиков подписчиков. Это вот мое личное наблюдение, которое как ни крути, оно работает. Будете чаще снимать видео, будет больше подписчиков. Ну и конечно же ко всем этим трем способам нужно добавить такие вещи, как правильное написание тегов, хорошее превью, хорошее описание. Это все тоже, конечно же, очень важно. Про них я вам уже здесь в этом видео не буду рассказывать. Я скину чек-лист в свой телеграм-канал, вы можете на него подписаться, ссылка, как всегда, в описании. Так что переходите и изучайте. Ну, на сегодня, наверное, все. Давайте прощаться. Всем пока.